как очистить компьютер от вирусов. Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел. Я приветствую вас на моем YouTube-канале о работе и о заработке в интернете. Если вам интересна эта тема, то подписывайтесь на мой канал, и вы будете всегда в курсе самых интересных и полезных фишек по работе и по заработку в интернете. А сейчас давайте перейдем теме нашего сегодняшнего видео, а именно, к очистке компьютеров от вирусов и вредоносных программ. Если эта тема вам интересно тогда обязательно досместить это видео до конца, ваш компьютер будет полностью очищен от вирусов и вредоносных программ. Итак, давайте перейдем к делу. Для того, чтобы очистить наш компьютер от вирусов, нам понадобится такая утилита от разработчиков антивируса Dr.Web, которая называется Dr.Web Period. То есть, я думаю, что все знают, что те, скажем так, антивирусы стандартные, или те, которые мы устанавливаем при установке операционной системы, они, скажем так, не очень надежны и иногда пропускают вирусы, вирусы на наш компьютер. И для того, чтобы его полностью очистить, как раз эта утилита, DrWeb, она нам очень сильно поможет. Ссылку на эту утилиту я оставлю в описании под этим видео. Вам нужно будет перейти по ссылке. Далее. Здесь мы выбираем, ставим галочку «Я согласен создавать статистику в сканирования». Ставим здесь галочку «Я согласен с условиями» и нажимаем «Скачать». Далее, здесь у нас автоматически должно произойти скачивание эм, антивируса на наш компьютер. Если этого не произошло, тогда, можно, тогда нужно нажать на вот эту вот кнопочку, перейти по ссылке и у нас появляется файл, который мы можем скачивать и сохранять себе на компьютер. У меня этот файл уже есть, я сейчас его запущу и покажу, что нужно делать дальше. Итак, вот так, <coughs> Итак, вот так вот выглядит наш файл. И теперь для того, чтобы его запустить, мы можем воспользоваться стандартным запуском. Но для того, чтобы очистка была как можно больше, как можно более глубже и тщательной а я все-таки рекомендую вам проделать еще такую вот э, сложную операцию. То есть нам нужно будет э, зайти, э, точнее запустить наш компьютер э, в безопасном режиме. Для этого мы открываем наш пуск. Э, вот в этой строке для поиска нам нужно написать э, такое слово как MS config вот MS config далее нажимаем вот сюда здесь у нас открывается вот такое вот окно и здесь нам нужно перейти в раздел загрузка далее поставить здесь галочку безопасный режим нажимаем применить кнопку и нажимаем ok и а, дальше у нас произойдет... Также нам нужно будет нажать на кнопку перезагрузка и после того, как наш компьютер а, перезагрузится, у нас появится а, безопасный режим. То есть в этом режиме очистка компьютеров от вирусов будет произведена более тщательно. Я этого сейчас делать не буду и покажу просто на стандартной очистке. То есть, если вы не хотите делать очистку в безопасном режиме, вы можете также сделать просто стандартную очистку. Еще чуть не забыл сказать о том, как вернуться в прежний наш режим, то есть выйти из безопасного режима. Мы, в принципе, проделываем тоже те же самые действия. Открываем пуск, здесь пишем наш ms-config, Далее запускаем. Опять выбираем загрузка. И здесь мы просто снимаем галочку. Вот оттуда, с безопасного режима. Нажимаем применить. ОК. И снова перезагружаем наш компьютер. И у нас снова появится наш стандартный режим в операционной системе. Итак, теперь давайте я покажу, как производится очистка. Запускаем нашу программу. Здесь мы выбираем... Здесь мы ставим галочку напротив вот этого вот раздела. Нажимаем «Продолжить». Далее выбираем, выбираем раздел «Выбрать объекты для проверки». И здесь нам нужно вставить галочку вот здесь, Объекты проверки. То есть мы выбираем все наши документы для проверки. Также э, открываем раздел для выбора файлов и папок. И здесь у нас открываются наши диски. То есть также можно поставить галочку, чтобы проверить все наши диски. Нажимаем ОК. И дальше нажимаем запустить проверку. Все, вот у нас пошла проверка. И сейчас я остановлю запись видео и продолжу после того, как проверка закончится. Итак, вот проверка закончена. И у меня показано, что угроз не обнаружено. То есть это может быть по двум причинам. Первое, это то, что я проводил очистку в обычном режиме, то есть стандартном. Ну, а вторая, это то, что у меня а, нет никаких вирусов на компьютере. То есть, если у вас будут вирусы, то у вас будет здесь такая большая красная кнопка, и вам нужно будет нажать на нее. там будет написано «Обезреть», и все ваши вирусы будут очищены. То есть, вот таким вот образом можно очистить компьютер от вирусов,